Вообще, обычно нарезку же я раньше не снимал, давай их ху... снимаем. Здравствуйте, уважаемые. У меня для вас новость. Шокирующая новость, которую я хочу с вами поделиться. У меня двоится Куриных. Разбитых. И сейчас мы в них будем втирать И продукты. Соединим и приготовим. А пока я занимаюсь яйцами. Если не подписались, то подпишитесь именно в это время. Копченые паприки чуть-чуть. Теперь еще натрем сюда немножко чесночка. Взбиваем, соединяем. Курочка у нас на подходе. А значит что? Значит сейчас будут наггетсы. Так, для нагетсов нарезаем куриную филешечку. Здесь у нас полтора раза по триста. Абсоси у И вот такие вот куски сантиметр на полтора пойдут в наши куриные нагетсы. Некоторые чуть поменьше, но это ничего страшного. Э, курочка нарезана, теперь подготовим муку. Сначала будем обваливать в муке. Ее для этого нужно посолить. Соль у меня розмариновая с лимонной цедрой. Будет ароматненько. И перчик. Начинаем обваливать. Так, обвалили в муке соленой, перченой. Теперь отправляем в нашу яичную смесь. Сразу же оттуда в панировочные сухари. Курица в яйце. Обычно яйцо в курице, а тут курица в яйце. В общем, обваляли мы в панировочке наши ногицы и сейчас отправим их на 20 минут в холодильничек. Пусть оно там при прохладной температуре все схватится и начнем обжаривать. А пока они охлаждаются, начнем нарезочку картофеля. Жаренный картофель будет на гарнирчик непростой, а довольно-таки интересный. Ну ж, картошечку мы нарезали вот такими вот брусочками, крупными брусками. Теперь подготовим быстренько соус. Их будет два. Кетчуп, первый ингредиент, мазинес, второй ингредиент. То есть он тоже первый, но в другой соус. И теперь мы сделаем оба этих соуса немножечко хреновастыми. Хрен. Махеев с Юниданом. Вот такие у нас коллаборации. Примерно один к одному. Нет, мазика чуть побольше хрена ну и нормально хрена маз и кетчу хрен на однородной консистенции ну что ж обе сковородочки разогреваются картошечку на подсолнечном маслице дадим ему немного разогреться Потом добавим чуть-чуть сливочного. И отправляем. Так, картоха жарится, блядь. Сразу посолим. И сразу же добавим сливочного масла. Граммчиков так этак 50. А мы будем шпарить на оливочи. Ну что ж, уважаемые, вот такие вот наггетсы у нас получились. Два соуса, нагицы жареная картоха. Давайте попробуем. Хренанес. Зашибись. Это что, хрен? Изыскано. Но хрустящие снаружи. сочные внутри. Офигенно. И ничего сложного. Получилось 15 наггетсов из 450 грамм куриного филе. Считайте сами, сколько стоит пачка готовых из не пойми какого мяса. А здесь филе вы знаете. Сухари панировочные самим недолго сделать. Также недолго сделать И смесь, взбить яйцо. Так что здесь ничего сложного, это, мне кажется, это выйдет дешевле. Тем более, ты знаешь каждый продукт, видишь его изнутри, контролируешь полностью. Процесс времени заняло, ну, вместе с подготовкой, ну, минут 40. Блин, картошка вот с куркумой, с сливочным жареным маслом. Здесь всего лишь один фокус. Максимально равными должны быть брусочки нарезанные. Вот и все. Да, должно все обжарится, Хрустящее. Ароматное, вкусное. Хмель конечно, тоже хорошо зашло. Так что, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, готовьте наггетсы, а мы пойдем дальше. Пока! У меня бабушка в детстве, я у нее все время требовал картошку на трех жирах. Жир, который сало, mm -hmm. подсолнечное и сливочное. Поэтому я такой толстый, жирненький. Где-то, блядь. Не берет, просто с меня все выскакивает. Смахнуло. В мозг у меня ушло.